Доброго дня, миледи! Разве сегодня не прекрасный день с таким-то чудесным солнцем? Почему бы тогда нам обоим не восхвалять солнце? Слово солнцу! Сэр, подождите, пожалуйста, я хотел бы обсуждать с вами солнце! Не могли бы вы его славить, его для меня! Но что же вы делаете, не прыгайте! Нет! Ты продуваешь, глянь, ты продуваешь, идиот! Какого хуя? Нет, заткнись, ты меня отвлекаешь! Кто-то звонит, дверь! Да, но я не могу поставить на паузу. Иди ты. Не-не-не, это мой дом, и я останусь на диване. Вали ты. Э, что ты за странный звонок такой? Кто это, блять? Неблан, ты сломал мне дверь! Доброе утро, джентльмены! Вы когда-нибудь думали о ослаблении солнца? Какой идиот, Соли, это уже третий раз, когда ты ломаешь мне дверь на этой неделе! О, господин Уотерик, я не знал, что это ваш дом! Не ври, ты прекрасно знаешь, что не это мой дом! Разве сегодня не прекрасный день? Ты должен заплатить мне за три двери, чертов ублюдок! Уотерик, я чувствую, ты немного раздражен, я сделаю тебе чашечку, Роман... Не трогай мои вещи! О! Пусть это будет тебе уроком! Не, не! Не-е-е-е! <смех> нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Да вы с ума сошли! Ага, вот! Почтальон достаю посылку, мне не терпится убить. Что это? Даже не смей трогать эту коробку. Давай, друг, я подпишу. Спасибо тебе, чувак! Кто дал тебе право делать все, что захочешь в моем доме? Что же здесь, а Лотрек? Не твое дело! Тебе изгорает нетерпение, чтобы убить... же шум... руки при себе, это не твое! Но! Это прекрасный меч! Но, отрок, зачем тебе этот меч? Они запрещены законом? Ты прав, мой друг, но когда я смотрю на этот меч, я вижу не оружие! Я вижу костер. Если честно, ты был немного сбит с толку, когда ты сказал костер. Вот это ты имел в виду? Мне редко снятся сны. Но я знаю, как отключить бред от откровения. Отрек, это черепа! Человеческие черепа! Где ты, блядь, их взял? Я почти уверен, Оскар, что ты тоже уже видел нечто подобное. Я уверен, что ты знаешь, что костер... Что ж, если честно, я не собиратель костей. Оскар, я говорю об откровении, о сне! Мне приснился сон, Оскар. Сон обо мне, тебе и этом идиоте. Возрождаясь перед этим костром, я почти уверен, что мы сможем это сделать. Возможно, эти черепа были человеческими. Это не важно, они уже мертвы. А, ну ладно. Благодаря этому костру мы будем жить вечно. хорошо? Когда он будет зажжен, Оскар, мы будем вечны. Мгу ты не зажешь его? Я не знаю как! Что ты имеешь в виду, ты не знаешь? Это костер! Да, но во сне был точный способ зажечь его, но я не могу его вспомнить! Что? Я был уверен, что ты точно знаешь, что делаешь! Я уверен, в том, что делаю и уверен, что найду способ! Оскар! Оскар, теперь я вспомнил! Во сне! Ты зажег костер! Ты умеешь это делать! Не-не-не, не втягивай меня в это! Меня это не касается. Подумай об этом, Оскар, посмотри на этот костер. Ты ничего не помнишь? Это странно, мне все это кажется таким естественным. Я не знаю, что делать. Ёп твою мать, Оскар! На секунду ты заставил меня поверить, что мы сможем это сделать! У меня ощущение, что чего-то не хватает. Это невозможно, во сне Все было именно так. Я даже положил камни! так я не знаю, как сказать, но я уверен, что чего-то не хватает. Что ж, если ты знаешь, как сделать костер. почему бы тебе не рассказать мне, как это сделать? Чего не хватает? Несомненно, здесь не хватает женщины. Чё? Столлер, если я правильно понял, ты собираешься зажечь костер, сжигая женщину? Этот костер никогда не загорится, если ты не приведешь сюда хранительницу огня. Точно, хранительница, хранительница огня. Только хранительница огня может поддерживать пламя костра. Без них костры не работают. После того, как вы заговорили об этом, это правда. Я тоже помню не все такое, но как это возможно? Только после того, как я увидел этот костер, я вспомнил о хранительнице огня. И прочее, но я не могу вспомнить, я действительно не могу. Это дохуя странно, у меня тоже самое ощущение. Просто не могу вспомнить. Одрик, ты случаем тоже не можешь срендорчиться на каких-то моментах прошлого? У меня сейчас нет на это время, я... я мне <говорит> нужно идти. О, Оскар, ты чинишь дверь. Э, стопэ, почему? Сумер ее сломал. Да, но не забывай, что это и твой дом тоже. Но ты заставляешь меня жить на балконе. Увидимся позже разве сегодня не прекрасный день? Да, Солер, да. Вас в солнце! Солер, я тобой поражаюсь, это выглядит так, будто ты можешь упасть в любой момент. Это вера в солнце поддерживает меня, О! Я вижу. Кстати, послушай, Солер, это твоя страсть к Солнцу. Откуда она взялась? Я не знаю, я просто чувствую сильнейшее влечение к великому сияющему отцу. А, да, но до того, как ты выбил дверь, ты распространял свою веру среди людей в Солнце? Именно. И как все прошло? Сегодня, благодаря моим словам, мужчина бросился навстречу Солнцу. Бросился? Думаю, я его вдохновил. Эээ... Я точно уверен, что он мертв. Вы можете подтвердить его смерть? Да, он мертв. Солер, думается со мне, что тебе пора помочь мне починить дверь. Как бы мне хотелось иметь комнату как это, Я всегда был бы в контакте с солнцем. Это не комната, это балкон. И здесь есть подозрительный парень, который пялится на меня днем. Вась, солнце, друг. Соллер, ты выломал дверь, так иди и помоги мне. Интересно, куда Отрик ушел в такой спешке? Кто знает, я правда и не хочу знать. Свалили все отсюда, я клянусь, я убью ее! Срань господи, твой голос так бесит, закройся! Йо, так какого хуя тут происходит, а? Ничего, сэр, на крысе лидов який скаженный чувак, кот и робот щаси с девчиной, я, как все честно, не зовсім разумею. Эй, ну подождите, мы что ли обыграем шутку из Симпсонов, будто мы типичные политанские копы? Комиссар, я кого хуя маню знать, это единиц гост, который у меня есть, я просто не понимаю, как взбудил это чё, хлопца. О, святая мать, мы реально в дерьме. Что нам, блядь, дебель делать с этим ненормальным чуваком на крыше? Комиссар, ебатый стой истинно. Звитки я мою зна, у меня добрый удается продевать украинский акцент. Подирались все! Я не потерплю кого-либо на своем пути. Эта девушка уезжает со мной! Пробачьте, мене, джентльмен, але я не зовсем разумею, вы ее угробуете, Чикаго. Я не знаю, я просто пытаюсь говорить с украинским акцентом, но выходит не очень. Комиссар, мы можем открыть огонь? Вы думаете, что мы в вестерне? сейчас я убью ее! <свес> Заткнись! <свес> Комиссар, чего мы ждем? Я ебут что ли? Открыть огонь! А, ох ты, сукин Я убью тебя, мать твою! Эй, почему мы кричим? Да кого ебят, просто стреляй! Эй, у тебя все в порядке дома! Да, конечно, мы завтра собираемся в номер Бикю, не хочешь присоединиться! Почему бы и нет? Тогда я счастлив! Эй, слушай, твоя собака еще больна! А моя собака чувствует тебя, как Герман Москини! Да. Так я счастлив! Тогда я тоже счастлив! Тогда мы счастливы! Кто ты сказал, я говорю, что счастлив! <свят> эй, эй, джентльмены, а ты огонь на минуту, я просто не понимаю, о чем вы говорите. Эй, <свят> <свят> <свят> Так, я сказал, что счастлив, но ты сказал, потому что идешь на барбекю или потому что с моей собакой все в порядке? Эй, да хуево, знаете, просто счастлив. О, так, э, ты поменял свой акцент? Да, Джумаю, теперь разговариваю как американец на русском. Как это нахуй работает? Да кому ебать интересно, просто стреляй. Да, просто стреляй. Ааааааа, посмотри на то, как хорошо я стреляю! Кто научил тебя так стрелять? Мой отец научил меня! наконец мы починили эту сраную дверь. Солер, пожалуйста, в следующий раз не ломай ее. Просто позвони в дверь. Если быть честным, Оскар, когда я пришел сюда, я действительно звонил в дверь. Но моя страсть к солнцу завела меня чуть дальше. Конечно, Солер, как скажешь. Но реально, не ломай эту дверь больше. Обещаю, в следующий раз буду поосторожнее. Спасибо, Солер. Но что это за шум? Этот звук похож на... Вертолет? Вертолет? Но что? Похоже, что он на крыше. Вертолет на крыше? Прекрасно. Спасибо за поездку, Сигмар. А теперь уведи этот вертолет, нас не должны отследить. Не волнуйся, Лотрик. Я могу включить автопилот, и он улетит сам. Мне похуй, просто застави мужчину. Коптер, возвращайся домой! Оскар, Оскар, где ты? Отрей, какого черта происходит? Узри же! Посмотри, кого я привел к нам домой, Оскар! Но кто эта женщина, Отрек? Я не знаю! Что значит, я не знаю? Кто она? Не знаю, я нашел ее в киоске! О, так ты ее похитил. Это не похищение, она ничего не делала! Ебать копать! Отрек, ты действительно плохой мальчик! А ты действительно разговариваешь как идиот! Теперь, прошу меня простить, я должен зажечь костюм! Отрек, я не могу поверить в это! Ты, ты действительно похитил женщину, ты... Э... Да ладно тебе, Оскар! Ты становишься бесхребетным, как солер Я не бесскребетный. Отрек, это женщина без сознания, что ты собираешься с ней делать? Я не знаю, может мне просто нужно положить ее куда-то! Ты же знаешь, что она не украшение! Сорян, ребят, я посмотрю, что... А, Сигмайер, ты тоже здесь? Доброго тебе дня, Сигмайер! Разве сегодня не прекрасный день? Сигмайер? Оскар, подойди сюда и попробуй снова зажечь костер! Ты разве забыл? Это не сработало! Да, я помню, но теперь у нас есть хранительница огня! Может теперь это сработает? Попробуй! Ребят, он зажегся. Слава Солнцу! Так это правда! Парни, никто не должен знать об этом костре. Никто, кроме настрых. Ну Но... где Сигмайер? Сигмайер! Что происходит? Какого черта? Ох, мать твою!